При устройстве на работу нового сотрудника необходимо в разделе «Личные данные» в поле «Мобильный телефон для СМС информирования» указать сотовый номер телефона сотрудника. Номер нужно указывать в десятизначном формате. После того, как номер телефона будет записан в программе, на него придет логин и пароль учетной записи сотрудника. Больше нигде данная информация распространяться не будет. Если сотрудник не указал номер телефона или в течение суток ему не пришла учетная запись, то для ее получения нужно позвонить в ЦИД по номеру 542-300.